Мама, где же, где же ты? Вижу скорбные цветы. Где живой твой ясный взгляд? Почему глаза молчат? Только свет седых волос Сердце вдруг Оборвалось на земле Одни следы Смертью грянувшей беды В жизни должен быть огонь Снег упал в мою ладонь Где сердечное тепло Как мне жить, чтоб жить светло? Жизнь не должен быть огонь, Снег упал в мою ладонь, Где сердечное тепло, Как мне жить, чтобы жить светло? Мама, где же, мама, где я ищу тебя везде, черный шарфик, вот платок, вот здесь роза, здесь цветок, Мама, душу жжет огонь, Дай согреть твою ладонь горько мне. Душа твоя, без тебя здесь, мама моя, в жизни должен быть огонь, снег упал в мою ладонь, где сердечное тепло, Как мне жить, чтоб жить светло, В жизни должен быть огонь, снег. Вечное тепло, как мне жизнь Должен быть огонь, снег упал в мою ладонь, где сердечное тепло. Как мне жить, чтобы жить светло? В жизни должен быть огонь, снег упал в мою ладонь, где сердечное. Ма где же, мама, где я ищу тебя везде?